Казанский университет выиграл два мегагранта на проведение исследований в области биомедицины. В университетскую клинику поступила очередная партия вакцины «Спутник Ви» Библиотеки имени Лобачевского планируют оцифровать редкие татарские рукописи. В конце прошлого года Казанский университет выиграл два мегагранта на проведение исследований в области биомедицины. Все подробности далее.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 Казанский университет присоединится к акции «Час Земли». 27 марта на 1 час в знак неравнодушия к будущему планету будет выключена архитектурно-декоративная подсветка около 40 зданий Казанского федерального университета. В университетскую клинику Казанского федерального университета поступила очередная партия вакцины «Спутник Ви». Что нужно сделать для получения прививки от коронавируса, расскажем в нашем следующем сюжете.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 Ариадна Кугушева, Роза Зарипова, Алексей Румянцев, Универньюз. Председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухамедшин вручил государственные награды Российской Федерации и Республики. В числе отличившихся татарстанцев профессор Казанского федерального университета Фануза Нуреева.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 Портал «Культурное наследие Татарстана и татарского народа» до 2022 года планирует пополнить данными о фольклоре татар. Об этом сообщил директор Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Института международных отношений Казанского федерального университета Айрат Сидиков. В университете к разработке и наполнению базы данных привлечены сотрудники лаборатории междисциплинарных археологических и этнологических исследований Института международных отношений, аспиранты и студенты. Студент первого курса Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета Хан Магомед Рамзанов завоевал третье место в первенстве России по тэквондо среди молодежи от 17 до 21 года. Подробности в сюжете. Ханмагомед Рамазанов занимается тэквондо уже восьмой год. Когда-то девятилетним мальчиком он попал на секцию совершенно случайно. И ему очень понравилось. На соревновании молодой тэквондист из Дагестана состязался весовой категории до 68 килограммов. Провел четыре боя, три из которых выиграл. Суть тэквондо в том, что ну, это боевое единоборство. В основном это руки и ноги. Это тоже занимал... Хорошие награды. В 2017 году выиграл первенство мира. В 2019 году выиграл первенство России. В прошлом году также выиграл Первенство России среди юниоров. Это 16-17 лет. Ханмагомет Рамазанов уже начал готовиться к студенческому чемпионату России, который пройдет в Люберцах с 14 по 17 мая. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.